Наносит непосредственно урон растениям, но кроме этого разносит и вирусные заболевания, которые, к сожалению, вылечить невозможно. И ягодные кустарники, либо другие растения приходится попросту выкорчевывать и выбрасывать. Даже в нашем суровом климате существует огромное количество видов тли, которые поселяются на растениях в саду и огороде и повреждают их. Сейчас расскажу вам о самых вредоносных видах тли. Первый вид – это галовая тля. Этот вредитель чаще всего поселяется на листьях красной, черной и белой смородины. Распознать вредителя довольно просто. На листьях, на молодых листьях, появляются красные вздутия. Листья затем подкручиваются и часто засыхают. Если на своих кустах смородины вы заметили такие листья, то нужно немедленно приступить к обработкам этих кустов различными инсектицидами, но об этом я расскажу чуть попозже. Второй вид – это свекольная тля. Этот мелкий вредитель темного, черного цвета. Чаще всего он поражает такие растения, как жасмин, калину, бобовые растения, а также картофель, ну и, конечно же, свеклу. Этот вредитель селится на внутренней стороне листа, выпивает из в соки, что приводит к их деформации и часто усыхании. Этот вид очень вредоносный, и если не предпринимать никакие меры, то молодые растения, молодые всходы той же свеклы могут попросту погибнуть. Третий вид – это розанная тля. Это тля зеленого цвета. Из названия понятно, что эта тля чаще всего поражает розы, шиповник, а также яблони и груши. Опасна эта тля тем, что отнимает слишком много соков и энергии у растений, что приводит к снижению естественного иммунитета, и растения становятся в большей степени подвержены вирусным заболеваниям. Кроме перечисленных видов тли, особую вредоносность приносит такие виды, как персиковая, бахчевая, картофельная и морковная тля. С ними также нужно бороться. И сейчас я расскажу, какими способами можно побороть тлю. Обработки от тли в саду можно начинать ранее весной, когда почки еще не распустились, потому что тля зимует на метвях кустарников и плодовых деревьев. Для обработок можно использовать такой препарат, который называется 30+. Это такая суспензия, которой можно обрабатывать деревья до набухания почек. И действует препарат при низких положительных температурах. А кусты смородины, например, можно ранней весной, когда почки также не набухли, обливать кипятком. Это довольно эффективный способ борьбы с тлею. Май и июнь, пожалуй, самые пиковые месяцы, когда тля активно распространяется по саду и огороду, потому что идет активный рост зеленой массы, идет активная вегетация растений, и, конечно же, все это привлекает вредителей. Они поселяются на листьях растений, на молодых стеблях и выпивают из них соки. Поэтому обрабатывать растения в этот период нужно обязательно. Для обработок можно использовать различные химические препараты. Например, всем известные фуфанон, актора, актелик и так далее. Все они действуют против тли. Однако химические препараты не всегда безопасны. При их использовании нужно всегда учитывать сроки ожидания. Это сроки от обработки до момента сбора урожая. Если не прочитать инструкции, не посмотреть, какие характеристики у препарата, то можно обработать кусты, и, конечно же, все эти отравляющие вещества могут поступить в урожай. И мы вместе с урожаем употребим их в пищу. И это отрицательным образом повлияет на здоровье. Поэтому перед тем, как использовать химические препараты, обязательно прочитайте и изучите инструкции. Также при обработке химическими препаратами нужно учитывать то, что ими нельзя пользоваться во время цветения кустарников и деревьев, потому что они могут погубить опылителей, пчел и шмелей. Для борьбы с тлей лучше всего использовать биологические препараты, потому что они экологичны, безопасны для природы и для человека. Среди таких препаратов можно выделить всем известный биопрепарат фитоверм. Этот препарат довольно эффективен против тли, а также против клещей. Особенно эффективно обрабатывать фитовермом именно смородину, потому что мы уничтожаем не только тлю, но и почкового клеща, который очень часто поражает смородину. Кроме этого препарата можно также использовать Акарин, искрабил и битоксипоцелин. Они также уничтожают тлю. Обработку растений биопрепаратами нужно проводить, когда нет яркого солнца. Лучше всего в вечернее время. И когда температура не слишком высокая, около 20 градусов. В этом случае биопрепараты будут отлично работать. При обработках деревьев инсектицидами нужно обязательно использовать различные прилипатели, чтобы раствор инсектицида лучше держался на листьях и не так быстро смывался дождями. В качестве прилипателя можно использовать обычное жидкое мыло, либо хозяйственно тёртое мыло. Например, на 10 литров раствора инсектицида добавляем примерно 50 мл жидкого мыла. Если у вас под рукой, например, нет жидкого мыла, можете использовать обычное хозяйственное мыло, его лишь нужно натереть на терке, немножко развести с водой и добавить в раствор. Это также послужит отличным прилипателем. Кстати, жидкое мыло, например, зеленое жидкое мыло, которое продается в садовых центрах, либо дегтярное мыло, и сами по себе могут отлично справляться с тлей. Особенно дегтярное мыло, потому что оно пахнет дымом. И вот такой запах дымный будет отпугивать не только тлю, создавать на листьях пленку, но и отпугивать своим запахом других насекомых вредителей. С биопрепаратами все немножечко сложнее. Дело в том, что жидкое мыло нежелательно применять совместно с биологическими препаратами, потому что мыло создает щелочную среду, и полезные микроорганизмы в такой среде могут попросту погибнуть. Если они и полностью не погибнут, то значительная часть их пострадает, погибнет. Поэтому в качестве прилипателей нужно использовать натуральные вещества. В качестве прилипателя с биопрепаратами можно использовать обычный крахмал, заваривать его и делать клейстер. Либо использовать специальные биоприлипатели, которые продаются в магазинах. Так как мне некогда возиться с различными крахмалами, заваривать клейстер, я стараюсь использовать готовые биоприлипатели. У меня есть набор от BioEco. В этом наборе есть прилипатели на все случаи жизни. Например, для совместного применения с акарицидами, со стимуляторами роста и удобрениями и со средствами защиты растений. Биоприлипатель Виталип из набора не только закрепит раствор инсектицидов на листьях, однако и усилит их защитное действие. Действие будет более продолжительное и более сильное. Такие биоприлипатели кстати, можно применять не только с биопрепаратами, но и с химическими препаратами. Это также усилит их действие, также будет предотвращать быстрое смывание дождями и еще снизит дозировку химических препаратов на 30%, что, конечно же, является неплохой экономией. Для обработок растений, например, смородины, я буду делать 10 литров раствора с биопрепаратом. Поэтому на 10 литров я добавлю 50 мл биоприлипателя. Все это размешаю, заливаю раствор в опрыскиватель и обрабатываю все кустарники и плодовые деревья на своем участке. Любые вредители, а особенно тля, отнимают много сил у растения. Растения испытывают колоссальный стресс. А если мы еще используем и химические препараты, то стресс, конечно же, удваивается. И чтобы снять вот эту стрессовую нагрузку, для обработок по листу можно использовать различные удобрения с микроэлементами. В наборе, кстати, есть удобрения и регулятор роста, витостим. Они также отлично подойдут для обработок растений по листу. Такую обработку можно выполнить примерно через неделю после борьбы с вредителями. Против тли можно использовать и различные народные методы. Например, настой трав. Очень хорошо помогает настой чистотела. Для этого нам нужно вырвать чистотел, желательно с корнем, там больше всего э, таких сильных веществ. Затем э, рубим мелко чистотел, заполняем примерно пол ведра плотненько и заливаем 5 литрами кипятка. Как только настой остывает, процеживаем его и доводим этот рабочий объем жидкости до 10 литров. Заливаем в опрыскиватель, добавляем жидкое мыло, чтобы раствор дольше на листьях держался, и обрабатываем ягодные кустарники, деревья, да и овощные культуры у себя в огороде. Хотя тля и опасный вредитель сада и огорода, но с ней можно справиться, если применять правильные подходы борьбы. Поэтому всем желаю здоровых урожаев, здорового сада и растений у себя на участке. Спасибо за внимание и до новых встреч!